всем привет с вами даркинг и мы будем снимать с вами майнкрафт это будет не прохождение а мини игры и мы погнали И, короче, да, это мини-игры. Ну, короче, как это так. И это спинпидерс. А что это? В смысле магазин? Нет! Нет! Фрукт. Да, фрукт. Нам нужен фрукт. Фрукт. Так. Э, фрукт. Господи, нам ну, ла ла ла ла ла Так, фрукт, фрукт, фрукт, фрукт. Какой же будем фрукт? Груша. Яблоко. Нет, если это было бы яблоко, но это фрукт. Фрукт! Господи! <с shares> банан. Давайте банан. Сделаем банан. Банан. Хочу банан. Так, банан. Так, так. Если что, я не этот... Не строитель, поэтому... Ну, просто... Пофанится... Такое, короче, да. Если кому-то нравится, как я строюсь, то... Не знаю, как... Вам нравится это... Вот мне это вообще прям не нравится. Ну, в принципе, это таки должно быть. Так, не понял. Я что сделал не так? А, простите. Так, банан будет объемным. Не знаю... Это что за банан будет, но, видимо, каким-то веселым. Так, господи. Так, окей, окей. А, это же легко тогда. Много же времени еще осталось. Я бы мог это все взять. Почему я это не взял? Видимо, просто не хотелось. О нет! Так. ⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇ Ох, господи, ох, господи, ох, господи, ох, господи. Короче, ладно. Все с одного цвета. Просто с одного цвета. Тупо постараюсь. Если это им не понравится, то я буду в шоке. Если им тоже понравится, то я... Снова тоже буду в шоке. То Тобеж... бишь. Да. Я надеюсь, то, что там не будет спектатора. А то это будет просто бан. Так, ладно. Так, начинаем вот так. Вот так. Господи. Блин, если честно, это похоже немножко на булку. Да. Кому-то там помогали. Так, ладно. Так, так. Значит, это на что похоже? На телефонную будку какую-то. Ну не на телефонную, а тупо трубка вот такая есть. Больше на нее похоже, серьезно. Это не похоже на банан. Ну да, если честно, я хотел банан. Ну ладно, я сделал банан. Так. Так. Теперь это уже похоже на какое-то говно. Ну. Но... Похоже, наверное, на банан. Но я не уверен. Так, что еще у бананов есть? Был бы у меня бы банан в реальности. <плес> Блин. Кстати, прикольные драконы. Что-то еще добавим, наверное. Правда, я не знаю, что. Так, погодите-ка. Баннеры. Изменить биом. Время! Пол. Пол можно оставить таким. Так. Нет. А где эти частички? Ладно, окей. О нет! Нет! Я это не хотел! Нет! Нет! Где нормальное дерево? Нет! Нет, остановись! Господи! Нет! Вс ⁇ нормально. Блин, тоже плохое. Господи. Только пол выясняем, каким будет. О! Ну вроде бы нормально, не сливается. <coughs> Далее, голова, голова, голова. Так. Фут. След. А. а. Ага. Ага. Понятно идеи просто зашкаливают спасибо так просто играем в мини игры и все ну или я возможно даже опеги поставлю туда возможно ломать хочу блин а что еще то сделать а? Я вот сам не знаю, а вот потом мне бан прилетит в лицо-то. И бан. В принципе. А если вот так, то это будет более большое говно. На. Зато хотя бы объемное. Будем объемные да, и хорошие что там а -а -а -а -а -ха -ха -ха -ха. каждый там ага, понял опа опа опа опа опа опа опа опа типа эти опа сделано опа ну, мы будем ждать, потому что, ну, что же еще тут добавлять-то в этом банане, который похож на телефон? В принципе, ничего. Да, в принципе, ничего. Но хотя можно... Нет. Так. Ну, нет, в принципе, вс. Да, в принципе, вс. Да, буду вот так, типа, веселиться. Простите, если вам клавиатуру слышно. Я на... Я не виноват. Это просто клавиатура. Я вот так буду веселиться пока что, потому что.. Ну, в принципе, такой красивый скин. Мне нравится. Ура, голосование. Господи, что я сделал? Неплохо. Я не строитель, поэтому ставлю неплохо, потому что красочно и красиво. А моя блин, объемные. Далее. Неплохо. А. Он говорит, плохо. <смех> Неплохо. Но я не знаю, что ставить, серьезно. Я не знаю. <смех> Но мне интересно. Где? <смех> Окей. Нравится эпическая. Легенда. Дайте... Поставьте мне легенду, пожалуйста. Пожалуйста, дайте, дайте мне легенду. <laughs> За это, пожалуйста. Господи, неплохо. Пофиг, в принципе. М если что, вы можете комментарии там эти. Ну да, в принципе, неплохо. Да, неплохо. Давайте-ка снова. Э, через эти, ну... Да, хороший паркурист. На самом деле, вами вроде у меня получается намного лучше. Вот, даже вот показ. Но. Я вам даже, помните, на стриме показывал, как тут э, это все проходится. Но это не Вайм World. Поэтому я не знаю, как тут проходится. Блин! Нет! Ну ладно, хотя бы можно тут голосовать. Компьютерная мышь. Кубок. А, картина. Ну да. Компьютерная мышь Какую будем делать? Наверное беленькую Потому что беленькая Это красивая Поэтому будем белым Делать еще и вот это А провод -то тоже таким же сделаем Так, допустим ну, В эту сторону будет Будет красиво Компьютерная Мышка компуктер я надеюсь что, что у всех есть компуктер а если нету то блин это слишком маленькая мышка разгоняем клики разгоняем разгоняем клики вот это уже по моему блин это так, нужно еще вот так потому что 7 минуты в принципе я успею а хотя не знаю но если как повезет то <с> конечно как же повезет что же я делаю муж вроде бы они а квадрат но, в принципе кого это волнует не знаю на кошечку просто какую-то и все тут всегда будет вот таким слоем потому что я знаю как это все устроено на самом деле ни хрена не знаю просто точнее компьютерных мышках просто это делаю да. мне кажется еще нужно выше было качественнее. Господи. Ну, в принципе, это можно вот так сделать. Потом... А, в принципе, у меня уже центр есть. Делаем вот так Далее Это делаем Ну как-то так Вот это строительство, конечно же. Строительство прямо от бога. Да. В принципе, вот это все можно убрать. Надо да, как... что там творится? Господи, что то у меня там дома творится, сам не знают, что это... Не знаю, что там творится Серьезно, на самом деле Я надеюсь, то, что там все хорошо Что это? Это похоже не на компьютерную мышку Но на компьютерную мышку Это похоже больше всего на какой-то... Я не знаю, на что это похоже На что-то это похоже Ну, я не знаю это на что-то похоже. Но это не на что-то не похоже, но похоже. По идее. Далее тут еще нужно вот так сделать. В принципе, это ж компьютерная мышка. Мы делаем, чтобы это было все так красиво. Так модно. Мне кажется, вот так все идет. Да. Вот так. Вроде бы нормально. Но не знаю. Вот так и вот так. Серьезно, какое-то говно. Ну и свой логотип какой-то сделаем. Сделаем прям красивое что-то. Какой-то логотип сделаем. Не знаю, что это будет значить, но это что-то будет значить. Далее. Вот так. Стоп, ч? Так, так. И погодите-ка. Я ж хотел вот так. Ну, в принципе, нет, неплохо, неплохо. Ч... Типа, коврик. геймерское дизайнерство это мышка которая умеет вот так фью, фью. вот так короче умеет и больше ничего не умеет на <клёх> <клёх> ну, в принципе блин а что еще тут добавить -то? нет лучше вот так да. ну, типа вот так еще что ли нет это слишком нет, нормальное же тело, ну господи. Нет, нормально. Нормально. Да. Ой, конечно же, еще там страшно. Вс. Я немножко дурачок. Дурачок. Вот так уже вс норм. О, ее. Мышка сделана. Стоять! Стоянба. Нужно на центр что-то поставить. Нет. Где изумрудный блок? Изумрудный блок? Нет! А вот он. Прыгаем. Вот так. <свистит> Все. ух Нет! Не вот так, не вот так, не вот так, а вот так. Да. Готово. Мышка сделана! Ура! Блин, человек что там делает. что там творит, господи, но ну я не знаю что. Что-то он там делает, но я не знаю что. Ну господи, почему, ну ну Печально. Очень сильно печально. <св> Надеюсь это все будет нормально. Да. Голосование. Е -е -е. Сразу с моей. Легендарная, легендарная, легендарная. Серьезно, легендарное. Это же неплохо. Ну, легендарное. Легендарное. <мех> Неплохое. Блин, я забыл провод. <мех> я провод забыл. Нет. То провод <и> Офигительно. Так. Это промышку. Это было все промышку. Если так, то это прикольно. За страницей это вот так. Неплохо. плохо. Он больше всего похожа на дорогу. Неплохо. <смех> Ой. Моя позиция третья. А, нет, я шестой. М да. Короче, как-то так. Сейчас... Так, нет! Нет! Уберись! Спасибо. Так, ладно, заходим сюда. Далее прыгаем, паркурим. Я вам хочу показать мой усложненный эти. Ну, как-то, короче, так. Сейчас все... Ч ⁇ это сейчас было? Ребята. Далее вот так, вот так. Вот так. Вот так. Так, далее. Так, так, так, так, так, так, так, так. Далее снова так обратно. И прыгаем, и допрыгиваем. Ну да, короче, это было легко. Ну, в принципе, с... Бесит! Короче, с вами был Dark King, всем удачи и всем пока!